Привет, на связи Мария Лобина. Продолжаем нашу рубрику ⁇ Спросила став ⁇ И сегодня буду отвечать на вопрос, почему быть перфекционистом опасно. Если вам интересно ответ на этот вопрос, то оставайтесь со мной в этом видео. Итак, почему же быть... Перфекционистам опасно. Вроде бы говорят, что будь хорошим, учат нас в школе учиться на отлично, красный диплом ⁇ это хорошо, золотая медаль ⁇ это вообще прекрасно. И всегда нас учат, чтобы мы были лучше, чтобы мы перфекционировали и делали все идеально. Но когда человек начинает заниматься удаленной работой, когда он начинает, может быть, даже строить бизнес или просто работать удаленно, человек, который привык э, делать все идеально, он сталкивается с очень большой проблемой, когда он не может сделать что-то, пока он не будет убежден в том, что он сделал это идеально. Я вам расскажу на примере наших учеников. У нас есть люди, которые иногда сталкиваются с такой проблемой, когда они не могут взять задание э, у заказчика, и они не могут его выполнить по своей внутренней причине. Им постоянно кажется, что они делают все плохо. И это большая ловушка. К сожалению, люди, которые привыкли делать все идеально, знаете, есть такой синдром отличника, я называю. Люди, которые привыкли все делать идеально, они как раз на эту ловушку попадаются. Потому что для большинства заказчиков его понятие «идеально» и ваше понятие «идеально» — это разные вещи. Теперь, собственно, ответ на вопрос, что же нужно делать для того, чтобы ваш перфекционизм не мешал вашей работе. Я всегда своим ученикам советую делать следующее. Сделайте работу хотя бы на троечку. То есть сделайте так, что уже можно что-то показать, и отправьте вашему заказчику. Дальше вы уже можете смотреть по реакции заказчика. Если вы видите, что ваш заказчик доволен, он, собственно, вам оплатит работу, и все, вы на этом закончите с этим заказом. Если вашему заказчику нужно будет что-то доработать, он вам об этом, поверьте мне, скажет. Потому что человек, который платит деньги за определенную работу, он будет добиваться, чтобы эта работа была выполнена. Поэтому, если вы э, думаете, что вы сделали плохо, это не факт, что это так. Поэтому просто отправляйте заказчику вашу работу. И если нужно будет заказчику, он вам конкретно по пунктам скажет, что нужно доделать. Просто держите эту мысль в голове, потому что э, у каждого человека свое видение идеального результата. У каждого человека есть свое видение э, Конечного, ну, конечного продукта, который вы вместе делаете. Поэтому просто будьте внимательны, больше общайтесь с вашими заказчиками. Заказчики – это тоже люди, и они очень сильно заинтересованы в том, чтобы э, то, что вы делаете, вы сделали в короткие сроки и сделали так, как э, от вас ожидает этого заказчик. Я надеюсь, что этот ответ был для вас полезен. Я надеюсь, что вы теперь сможете перебороть свой перфекционизм, потому что это позволит вам быстрее работать и лучше общаться с вашими заказчиками. Если вам нравится это видео, то ставьте лайк прямо под этим видео, подписывайтесь на наш канал и прямо здесь вы можете смотреть следующее видео, которое есть у нас на канале. И напомню, что на нашем канале есть очень много полезных видео, которые касаются как удаленной работы, так и разных других аспектов, как самопознание, самообразование, дисциплины и так далее. Поэтому, если вам это было интересно, смотрите следующее видео, оно будет где-то здесь находиться. На связи была Мария Налобина. Удачи вам и всего хорошего. Увидимся в следующем видео. Пока!